Всем привет! Продолжаем проектирование шкафа купе, и в этом видео расставим фурнитуру и сделаем дополнительную присадку в ответных деталях. В сборку я уже переместил, э -э, используемую фурнитуру. Это конфермат, э -э, эксцентрик, усиленный, эксцентрик со штоком 34 мм и мебельный шкант. Ну, давайте начнем вот с этого э -э, эксцентрика. Его мы поставим, например, в полку. Сопрягаем по граням. И после чего мы размножим а, этот эксцентрик при помощи нашего массива. Так, теперь заходим в редактирование массива и добавляем сюда еще компоненты. В данном случае это будет эксцентрик. Ну вот теперь каждая полка у нас стоит на эксцентриках. После чего заходим в редактирование боковинки и уже по эксцентрику рисуем здесь присадку. Также выбираем линейный массив и размножаем на 3 экземпляра. Смотрим, какой здесь у нас шаг 427 мм и точно такой же ставим на этот линейный массив. При необходимости можем завязать шаг этого массива с шагом линейного массива пола. То же самое делаем и в перегородке. Добавляем окружность, ставим размер 5. Так как у нас полка равняется по глубине перегородки, то здесь можем нарисовать только одно отверстие, размножить его массивом на 427 мм и отзеркалить относительно базовой плоскости. Да, также добавляем еще одну конфигурацию. Пусть это будет конфигурация 2. И в этой конфигурации нам необходимо погасить это отверстие. Гасим его и здесь. То есть поменяли конфигурацию, но отверстия сами и пропали, так как в этой конфигурации этой детали их нет. Дальше. <coughs> добавляем эксцентрик с длинным штоком и конфирмат не конфирмат, а точнее шкант Ставим шкант. Шкант на нас длиной 30 мм, поэтому нам необходимо подредактировать глубину. Давайте здесь сделаем глубину 20. После чего нам необходимо а, отзеркалить эти два компонента два раза. То есть... Один раз и второй раз. Но, в принципе, можем сделать сначала линейным массивом, так как э, нижняя деталь у нас имеет те же самые э, размеры присадок. Поэтому выберем этот эксцентрик и выберем шкант. Добавим линейный массив. Один экземпляр. Так, теперь смотрим, сколько нам необходимо добавить 4 мм. Редактируем еще плюс 4 миллиметра здесь. И после чего уже сам линейный массив нам необходимо отзеркались относительно базовых плоскостей. На плоскости справа. И еще раз относительно плоскости спереди. И вот у нас уже во всех необходимых отверстиях стоит фурнитура. Точно так же вставляем здесь присадку для шканта. Диаметром восемь миллиметров и глубиной десять. И присадку под шток эксцентрика. Диаметром пять миллиметров и глубиной десять. Так, давайте размножим еще а, конфермат. Он напомню у нас крепит цоколь. И ставим его еще в одно отверстие для крепления задней детали цоколя. Так размножаем его при помощи массива. Добавим фурнитуру в новую папку, назовем «Фурнитура». Так, у нас остались еще вот здесь вот усиленные эксцентрики. Так, и мы можем их отзеркалить от базовой плоскости. Заходим в редактирование боковины и добавляем еще два отверстия. Добавим еще усиленные эксцентрики. Вот на эти перегородки. Они усиленные, обычные эксцентрики. И можем также их отзеркалить от базовых плоскостей. ставим диаметр отверстия 5 миллиметров глубиной 10 точно так же делаем и с верхней детали Так как детали у нас имеет одинаковую глубину, то можем нарисовать по одному отверстию на каждую перегородку и отзеркалить. Для того, чтобы не рисовать а, отверстия для нижней детали, я просто сделаю массив вот этих двух групп отверстий. Так как размер верхней и нижней детали у нас совпадает. все отверстия получились саусно. Теперь для того, чтобы нам понять, где у нас нет отверстий, необходимо перейти на вкладку «Анализировать» и выполнить команду «Проверка интерференции». Нажимаем «Вычислить» и Solid вычисляет те места, где детали заходят друг в друга. Ну, вот, например, у нас... Шкант не имеет отверстия в боковине. Переходим в редактирование детали. Здесь рисуем отверстие диаметром 5 миллиметров. И рисуем еще одно отверстие диаметром 8 миллиметров под шкант. После чего отзеркаливаем эти два отверстия от базовой плоскости. Также можем сделать линейный массив, как мы делали с другой боковинкой. Переходим к редактирование деталей. И здесь нам необходимо чуть-чуть подправить наш массив. Снова проверяем интерференцию. Так, нужно сделать отверстие под усиленный эксцентрик. Почему-то здесь у нас один, хотя должен быть должно быть их две штуки. Также заходим в редактирование детали и рисуем два отверстия. Ставим между ними равенство и ставим размер 5 мм. Снова проверяем интроференцию. Здесь что-то пошло не так. Чуть-чуть отверстие оказалось смещенным. Рисуем здесь также отверстие диаметром 8 для того, чтобы избежать этого смещения. И отредактируем отверстие под эксцентрик, Нарисовав еще одно диаметром 5 миллиметров. Выбираем эти два элемента и линейным массивом он у нас удалился, к сожалению. Размножаем на определенные значения, которые, честно говоря, я не помню. Сейчас я посмотрю в модели. Редактировать линейный массив. Так, вычисляем опять интерференцию. Как видите уже значение стали меньше здесь у нас эксцентрик якобы вылез а здесь на 13 миллиметров сделаем ну да это все осталось все эти эксцентрики возьмем здесь на 13 миллиметров Да, у нас осталась еще задняя стенка, к ней тоже нужно добавить усиленные эксцентрики и добавить присадку. Также можно линейным массивом размножить и поставить зеркало. Теперь нарисуем два отверстия в боковине. Поставим равенство. Диаметр отверстий 5 мм, глубина 10. То же самое сделаем здесь. Проверим еще раз интерференцию. какие-то очень маленькие значения. Я думаю, ими можно пренебречь. Тем более, это значение от конфирматов. То есть, вот мы выполнили сборку корпуса, расставили всю фурнитуру необходимую, ну, кроме гвоздей, наверное, я думаю, ими можно пренебречь. И теперь мы можем точно получить значение количества деталей и количество фурнитуры. Заходим в визуализацию сборки. И здесь э, Solid показывает, что нам нужно 20 усиленных эксцентриков. Сейчас мы вот так вот сделаем. 20 усиленных эксцентриков, не, 20 обычных эксцентриков, 16 усиленных и 8. Шкантов, 6 конфирматов. То есть, э, эта информация отобразится и в спецификации, и можно ее отправить в закупки. Э, в следующем видео попробуем собрать э, двери шкафа-купе. Одна пусть будет зеркалом, вторая пусть будет глухая. И установить ее сборку шкафа вместе с сборкой корпуса. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!